Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Досаманитам, कल पव्य के पा पतितान पाबने भवविन मुकं करति वाचा पंग ज के पा मह Снабхакти деви саттаваттвай намо намаха Нарайона намаскриттва норумчаива нораhtама Девиң сара сваттиң вясам татву жайо мудири Саңкритта не кишна катопудеша Гаурия патрасы пракаса неча Садануракта Бхакти Прамодакша Джаготбаруна, Дхайям Садапари Бавагна Мавишта Духам, Падам Сива Виринчанутам, Сарнаям, Витат Беспрежидный, такими боговодущего дарши, Пурнана нурагро и када кифан курши. Кришна Читанна Прабхуни Шия Духита Годал Харузи Хари Хари Хари Хари Аджануламбитабужо канока бодату шанкертаной квитару камала ятакшо бишам бару дижабару жуго дхарм Хари Кришна Харе Рам, Махари Бхава Нурупейна Садана Ганга Таранга Раманина Джата Калапам, Ваги Шаджа Шовадхани, Лакшмир, Шаджа Бакшаши, Джасса Хари Кришна, Хари Кришна, Hare rāmu, hare rāmu, rāmu rāmu, hare hare, hare. Tatsādhu manneh Банамдата хайяда харимасраед Тад саду манне хея сурабарджа дейхинам Саддав самодвигна дхиямасад грахат Хитваттвопатам грихамандакупам Банамдата хайяда харимасраед Гаудья гостхипати Гаудья Шишила бхакти сидханта Сарасвати Госвами Таккор Прабхупатта Парамахамса Гуру сказал: до so тех пор, Anantade, пока мы находимся в связи с Ананта Девом, мы будем оставаться спокойными. Мы будем в миротворенном состоянии, пока мы в связи с Анантадевом, когда же мы отсоединимся от лотосных стоп Анантадева. Зависть, эгоизм, нехорошее настроение появится в нашем сердце. Как только мы разъединимся с Ананта Девом, мы потеряем покой, появится много проблем. Поэтому наши Гуру Варга, в особенности Прабхупад, советуют нам постоянно оставаться в связи с Ананта Девом. Мы должны, не должны отсоединяться от Него даже на секунду, потому что нас окружат проблемы и погрузят майя. Ниже и ниже мы будем опускаться. Обусловленная душа постоянно стремится наслаждаться. Обусловленная душа означает частица чит. Она неполноценна сама по себе. Поэтому она склонна присоединяться, стремиться присоединиться к полному, к Бхагавану. Но проблема в том, что это ее естественная тенденция уводит ее в противоположное направление. Она хочет полного удовлетворения. И откуда она может получить его? В Сварупе Дживы, то есть в ее природе заложено стремление к к полному удовлетворению, к полному умиротворению. Из-за того, что сама по себе Джаватма неполноценна, она стремится найти целое, и сможет она получить удовлетворение только тогда, когда она придет в единство с Господом, примет прибежище Господа. Пчелы собирают мед. Они перелетают с цветочка на цветочек, собирая мед. А мы в негативном смысле этого But примера... Перелетаем, перепрыгиваем с одного чувственного объекта на другой, стремясь удовлетворить свои желания. Но никак не можем удовлетворить их. Никак не можем найти покой, умиротворения. Хирани Кашипу задал вопрос Прохладе Махараджу. Он просит. Уллага, вы можете что вы думаете, что вы думаете. сейчас от вашего гурху. От вашего гурху вы учили что-то сейчас. Что вы мне что-нибудь самое выдающееся, чему ты learnt? научился за свою учебу в школе. Прохлад подумал, то, чему я учился в школе, материально, потому что преподавали материальные гуру. В действительности, я не готов принять это знание. И он никогда не воспринимал этих демонических гуру как своих наставников. Он думал, они не самоосознавшие себя душу. Они обусловлены, поэтому как они могут быть гуру? Гуру это тот, кто может даровать мне сознание. а они обладают лишь материальными осознаниями. И прахад Махарадж в соответствии с Сидхантой дал следующий ответ. Жизнь в материальном мире сравнивается с this колодцем, sansa, который пуст. В этой материальной самсаре, в материальном мире мы наслаждаемся. На его нельзя сравнить ни с чем, кроме как с пустым колодцем. размышлял. В этом мире нет ни одной умиротворенной души. Того, вы знаете хотя бы одного человека, который лишен беспокойств, кто лишен страха. Всегда, всегда за людьми идет страх, то есть имеется в виду, они постоянно чего-то боятся. И Прахан Махарадж размышлял, материалисты полны без проблем, полны беспокойств, полны переживаний. Для них будет гораздо лучше отправиться в лес и принять прибежище лотосных стоп Шрихари. Потому что Хари единственная наша поддержка. Ни деньги, ни дети, ни что бы то ни было еще не Но является Хари в этом мире нашей поддержкой, потому что Прохлад Махарадж стал отвечать. Прежде всего, он выразил почтение Хирани Кашипу. Он не обратился к нему отец. Он даже не хотел называть его отцом, потому что его настроение было совершенно отличным от настроения Прохлада. Он... Назвал Хирани Кашипу выдающимся среди демонов. Он сказал, что ты лучше среди демонов. Хирани Кашипу, слыша это, был очень доволен. Он подумал, мой сын очень мусульман, разумен, мусульман, хорошо обучен. Как мусульманский царь послал своих, своих солдатов, своих стражников избить Харидаса Такура на 22 базарных площадях. Но Харидас Такур никак не умирал, потому что он обрел полную милость читания Махапрабху. В конце концов, стражники взмолились ему, «Ты не умираешь, но тогда нас, наш царь накажет. Мы бьем, бьем тебя, но ты никак не умрешь. У нас будут огромные проблемы из-за этого». «О, правда?» – удивился Харидас. «Вы из-за меня, из-за меня вас накажут?» «Да, сейчас я умру. Не переживайте». Тогда он явил Лилу, как будто бы он стал мертвым. И эти стражники взяли тело и решили, решили выбросить его в Гангу. В соответствии с мусульманскими критериями, Ганга является самым грязным местом. Он не подумает, что это будет, будет подобающим наказанием для этой дживатмы. Таков их демонический настрой, характер. Тем не менее, Хирани Кашипо well, right. недоумевал. Я no назначил I send. I send учителя ему Шанду и Амарку и послал его в такую гурукулу. Кулу где он не мог обучиться харибакте, но откуда же он обучился харибакте? Я думаю, что самое лучшее ответил прохлад. Самое лучшее из того, что я узнал в этой школе, самое лучшее, что я узнал, что Живому существу лучше всего вырваться из материального мира, из самсары, сконцентрировавшись на лотосных стопах Шрихари. Несмотря на то, что Прохлад Махарадж жил в Сатя Югу, Он дает нам указание на лес Вариндавана. Помимо этого, в Шриман Бхагаватам существует упоминание, вот <морщит> этот стих, <морщит> в котором Бхагаванщик Кришна говорит Удаве, «Моя обитель, может иметься в виду храм или что бы то ни было еще. Хама — «Моя обитель Апракрита» — пронцедентно. Эти строки переводятся как «Жить саду». Жить саду, гуру и вашнавами, обсуждая темы, связанные с Бхагаваном, то же самое хотел сказать и Брама. Я хочу освободиться от своего ложного эго, от своих ложных усилий в познании Гианы. Все это я хочу выбросить далеко. Я больше не могу полагаться на свой ум. Я больше не хочу зависеть от себя, от своих собственных усилий. Достаточно. Хватит с меня. Я потерпел поражение. Я так и не смог познать Бхагавана. И никогда не получится сделать это своими собственными усилиями. Я предаюсь на Намамти. Нама, то есть это указывает на отречение от ложного эго. Я предлагаю Дандават лотосным стопам Бхагавана. И хочу отныне находиться в подле саду. Я хочу жить подле них. Они будут воспевать славу Бхагавана, а я буду слушать. Умом, телом и речью я предаюсь лотосным стопам Бхагавана. Если тело предается Боговану, а, а ум нет, это не полноценное предание. Тро, три эти составляющие должны предлагать поклон. Это тогда, это и есть настоящий дандават. Итак, Брам, брама молится, что я хочу отныне жить под стоп э, Вайшнавов, слушать от них о Бхагаване и телом Меречу предаться Бхагавану. Несмотря на то, что я знаю, что Бхагаван, Бхагавана невозможно победить, тем не менее, его можно покорить предностью. об этом говорится это то me so, к чему пришел брама а пархлад говорит что для обусловленных душ будет благоприятно оставить самсару, отправившись в лес и там принять прибежище Бхагавана. Но если материалисты будут размышлять, что вот прохлад дает наставление идти жить в лес, может и мне стоит пойти, почему бы мне не пойти? Жить в уединении, в действительности это полностью запрещено. Потому что, когда вы отправитесь в лес, с вами пойдет ваш беспокойный ум и ваш разум. С вами пойдет, вы понесете с собой ваше тело, которое наполнено анартхами, ваш ум, наполненный проблемами и материей. Если вы посмотрите, на ваш ум и другие представители нашей Гуру говорят, что наш ум можно сравнить с небом, с небесами. Нельзя прикоснуться к нему, но в то же время он существует. Его нельзя увидеть или почувствовать. Имеется в виду при, прикоснуться к нему. Если посмотреть на воду под микроскопом, можно увидеть много молекул, то, того, из чего состоит вода, но невооруженным глазом этого не разглядеть. Если посмотреть под микроскопом на воздух, можно увидеть бесчисленное количество пылинок. И ум представляет из себя нечто подобное. Ум на самом деле тоже материя. Материальный ум в действительности удерживает внутри себя материю. Таков, такова его природа. Он привлекает, притягивает к себе материальные вещи. Притягивает к себе материю. Идите сюда, идите сюда, и оставайтесь здесь. Хотя вы можете сидеть перед алтарем, перед Гуру, ващнавами. Если вы заглянете в ваш ум, вы увидите там много материальных составляющих. Как в небе можно увидеть много звезд и далеких планет. Небо, э, солнце, луна, тоже там. Точно так же на небосклоне вашего ума бесчисленные материальные предметы, вещи. Ум наш полон разветвлений. Часть нашего ума идет в одну сторону, часть ума идет в другую сторону, еще одна часть ума идет полностью противоположную. В термометре ртуть из-за нагревания, когда мы вставляем градусник под мышку, ртуть указывает на температуру нашего тела. Если мы сломаем его, сломаем градусник, и ртуть вытекет, она рассыпется по полу. Если вы захотите ее собрать, не, она будет выскользать из ваших рук. Вы будете стараться изо всех сил, но невозможно будет удержать ее в руках. То есть ее невозможно собрать после того, как она вытекла, выпала из градусника. И это таков же и наш ум. Наш ум вот точно так же разбегается на, в разных направлениях. Это первое наставление, которое нам дает наша гуру Варга. Необходимо собрать наш беспокойный ум, который в разных частях этого мира может находиться. В Германии, Сан-Франциско, еще где-то. Необходимо собрать его, при, привести в одно место. и направить его в одном направлении, направить его под руководством Гуру и Вашнавов, под руководством Гуру и Вайшнавов. Итак, несмотря на то, что прохват прохлад Сати Юги, он никогда не хотел он никогда не давал наставлений идите обусловленной души в лес. На самом деле, в этом его наставлении есть внутреннее скрытое значение. С внешней точки, точки зрения действительно кажется, что он отправляет нас в лес. Но если бы это было так, почему, бы, почему же он сам не пошел туда? Он не жил в лесу в уединении. Он жил среди демонов. Полной силой выносливости, с полной выносливостью он находился среди демонов. Необходимо находиться в обществе Гуру Вайшнавов и слушать от них рассказы о Кришне, повествование о Кришне. Мы на своем собственном примере знаем, к примеру, Шила Бхагавадтиправод Пурига с вами Махарадж. Когда мы находились, или Чил Шидарга Свай Махарадж, когда находились подле них, никто в присутствии Махараджа, никто не говорил с Махараджем на какие-то материальные темы. Все приходили к Сили Махараджу, многие приходили задавать вопросы, но, но никто не говорил на материальные темы с ними или перед ними никто не говорил с ними о материальных вещах, потому что в их присутствии постоянно продолжается хари киртан и нет ничего помимо него. Если вы скажете что-то материальное, грамья кадхо То есть не было возможности говорить что-то материальное перед саду. Когда саду рассказывает Бхагавата Катху, из него исходит поток нектара. Естественным образом, никто не будет разговаривать в это время о на какие-то мирские темы, о том, где что, сколько стоит, или что-то подобное. Ежедневно, постоянно, под руководством гуру и вайшнавов, мы должны слушать харикатху. Должны слушать харикатху от гуру и вайшнавов. Тогда все проблемы исчезнут. Если мы будем пить нектар харикатхи, Наша бхакти, наша любовь к лотосным стопам Господа разовьется. Еще одно из значений того, что сказал Прохват, если Дживатма, ты хочешь получить высшее благо, отправляйся во Вриндаван, потому что в Бхагаватам сказано, что Радхарани говорит Кришне, когда Тот внешне покинул Вриндаван, хотя это только с внешней точки зрения, ведь Кришна никогда не покидает Вриндаван. Нанда Нанда Наши Кришна вечно пребывает там. Он скрывает себя от глаз Пражаваси, тем не менее он скрывает для того, чтобы взрастить их чувство разлуки. Тем не менее, он никогда не покидает Вриндаван. И Лила действительно существует, что Кришна уходит, но это всего на все игра. Иначе такая болезненная разлука не появилась бы в сердцах Браджаваси. Итак, Радхарани говорит Кришне. То же самое. Люди, мой ум не отличен от Вриндавана. Мой ум и Вриндаван едины. То, что в уме, то и в сердце. Mm. И в моем случае это Вриндаван. So Читание Махапрабху дает высшее наставление дживатме, живому существу принять прибежище so Вриндавана, yes. поклоняться Югала Кишори Нанда Говинде. Всюду. Когда Махапрабху задал вопрос Рай Рамананди после их беседы. Или когда Махапрабху шел в Аллахабад и там встретился с одним браманом. Махапрабху также задавал вопрос этому браману. и говорил. Шьяма высшая. То есть сам Махапрабху разными способами дает нам наставление, разными словами дает наставление. Шьяма Эва Парамрупам, Шьяма Руп, Шьяма Сундар — это Высшая форма Господа. 16 лет от роду, когда он играет с Радхарани. А среди всех святых обителей Мадхура Мандала высшая. А среди всех рас браман по имени Рагупати Упадьяя объясняет, что среди всех рас высшей является Мадхурия раса является источником остальных рас и люди в соответствии со своими способностями воспринимают ее. В матхури расу включены все расы. Не каждый может не... наслаждаться матхури расой. Итак, Махапрабху много раз говорил, что для того, чтобы обрести высшее благо, обусловленная душа должна принять Вриндаван как объект поклонения. Не забывайте Гаудия Ситханту, которая гласит арадья Бхагаван. Абсолютный, абсолютный Сидханда Вичар Махапрабху заключается в, в этих строках, в этой шлоке. Их записал Ширинат Такур, личный спутник Махапрабху, вечный спутник Махапрабху. Вриндаван — наш объект поклонения, а также Югаласакхи, Радагавинда — наши поклоняемые, те, кому мы поклоняемся. Но как же мы должны поклоняться? Каков процесс? Раддагавиндаджи нужно поклоняться под руководством Браджаваси. Делать это так же, как делают Браджагопи, браджаваси. Так необходимо поклоняться Дхаме, необходимо поклоняться Радха Гавинде. Браджагопи изо всех сил пытается удовлетворить божественную читу. И это высший способ поклонения. Это то, с чего мы должны брать пример. Шимат Бхагавад является главным свидетельством этому. У каждой Пураны, к примеру, своя цель, свое предназначение. Пураны, я уверен, не могут содержать никаких ошибок. Тем не менее, если вы почитаете Раджасика Пурану, вы соответствующие вдохновение получите. Если Тамасика Пурану почитаете, подобные желания у вас и возникнут, тамасичного характера. Нужно понять конечный результат, то есть конечную цель. Почему Тамаси Капурана говорит тот, и, тот или иной факт? Потому что люди не находятся на одном уровне. Часть людей находится под управлением раджа часть людей под влиянием Тамагуны, часть людей под и постепенно, если они будут следовать шастре в соответствии со своим уровнем, они смогут развиться. Для тамасичных людей написано Тамагуна, и Шанкар-бхагаван главенствующая фигура в них. А в Раджасика Пуране главным является Брама. Но в конце концов, Бхагаван говорит, и Брама, и Шанкар, это, то есть, в конце концов, если вы следуете по, поэтапно всем Пуранам, вы приходите к заключению, что Вишну — главная Личность, верховная Личность Бога. Если вы принесете сюда Раджа, Раджасика Пураны, Тамасика Пураны, я покажу вам, что везде присутствует указание на Кришну, скрытое, но присутствует. Прохлад Махарадж жил в сати югу, тем не менее он уже давал указания о Кришне. Он скрыто говорил о Кришне, в то время, не то, что в то время Кришна еще не приходил. В этом стихе Прохлад Махарадж говорит о Кришне. Но ведь Кришна еще не приходила в это время, во время Прохлада. Напрямую или косвенным образом. При помощи материалистов мы не сможем обрести бхакти. Так или иначе, ни материалисты, ни наши собственные усилия не помогут нам понять Кришну. Грихомедхи ⁇ люди, которые погружены в самсару, в материальную жизнь. Не сами они, не при помощи таких же, как они, не смогут они, не, невозможно достичь Кришну, познать Кришну, потому что их органы чувств. не принадлежат им, то есть они не чувствуются их, не повинуются им. Они не управляют своими органами чувств, поэтому они стремятся по все стороны, какие только возможно. ежедневно они наслаждаются одними и тем же вещами одни и те же наслаждения но все равно они ежедневно думают каждый раз они думают что то есть они испытывают вкус к этим наслаждениям одни и те же наслаждения но вкус не исчезает «Они жуют одно и то же, — говорит Прохлат Махарадж, выплевывают, поднимают и снова пережевывают и чувствуют, что какой-то сок все-таки выходит. Я привожу в связи с этим один пример. Одна очень голодная собака, которая долго-долго не ела, никто ее не кормил. Она бегала повсюду, пыталась найти еду безуспешно. В конце концов, она нашла сухую кость. Она очень обрадовалась. Подумала, такая удача, наконец-то вкусная еда у меня есть, начала ну, жевать. Но это была абсолютно сухая кость, которая была очень старая, валялась где-то в поле долгое время. Но собака думала, что это очень и очень вкусная кость. Она жевала, жевала ее. Кость была заострениями, острое. И собака поранила рот, пасть. Поэтому у нее пошла кровь. Кровь сочилась, а собака думала, какая вкусная кость. Она не могла понять, что ест свою собственную кровь. Опять и опять она кусала эту кость. И то же самое, прохлад Махарадж говорит, что в жизни греха нет, то же самое. На самом деле, речь идет не только о семейных людях, но и о, о любом ашераме, потому что если у них есть... Если их настроение подобно, то и занимаются они подобным. Если у человека нет жены, это еще не значит, что он лишен порочных настроений. То есть грихомедха можно быть даже в саньяса То есть, почему Прохват Махарадж упоминает о Кришне? Это свидетельствует о том, что Кришна существует вечно, присутствует вечно. Итак, Я хочу напомнить, что парикраму необходимо совершать под руководством Вашнавов. И напомнить об одном случае, который произошел с Мадава Госвами Махараджем во время Враджа Мандала Парикрама. Мадава Госвами Махарадж и Шилабхакти Праматпури Госвами Махарадж совершали Парикраму вместе. Они устанавливали тент под которым размещались тысячи паломников. Там же в полях они готовили. И я также присутствовал на таких парикрамах. Я... То есть я тоже жил под открытым, в открытом поле. Я не останавливался в, в отелях, в отелях. Однажды я прошел около 40 километров. Ничего было есть. Я... Я пришел в одно место, там мне посоветовали остановиться в храме. Я пришел в храм и увидел, что там нет ни одной комнаты. Все подумали, что я обычный попрошайка, и то есть, не придали мне никакого значения. Я в конце концов лег, лег в уголке, расстелил асану, и лег семь-восемь часов. Там началось какое-то мероприятие, то ли рядом, то ли прям там. Какой-то спектакль показывали. Вы знаете, как проходят э, тот спектакли, очень громко. То есть я спал, и в 50 футах от, фун, футах от меня все это происходило. Я спал, и я не мог понять, то ли... Я так крепко спал, что не обращал внимания. Они так громко, так громко этот, то есть колонки включили, музыка гремела, но я спал, и, и, то есть я настолько устал, что я даже не замечал, что вокруг меня творится с утра, я проснулся, и уже никого не было. То есть никак они меня не побеспокоили. Таким образом, Первое, ш, первый шаг, который необходимо предпринять э, во, во время Парикрамы, нужно отдать, вручить все в, ру, в руки Нитянанты вручить все к стопам Нитянанты Прабы. Если же вы что-то для себя оставите, что-то, свободу выбора или что-то что для себя, вы не сможете совершить Парикраму. Один преданный... Я не могу назвать его учеником, учеником Шилабхакти Праматпури Гасвай Махарайджи, несмотря на сниж... то, что с внешней точки зрения он получил от него Харинамадикшу. Он как минимум четыре раза пытался совершить парикраму. Это не сказки, вы можете обратиться к одному к Аватхут Махараджу во Вриндаване, он вам подтвердит, что вот этот преданный четыре раза пытался совершить Вриндаван Парикраму, ничего не получалось. Однажды он поехал, первый раз он поехал во Вриндаван, у него там что-то дизентерия или что-то, второй раз он поехал, опять чем-то заболел, в третий год уже поехал, его рвать начало, и он все возвращался. Итак, 4 четыре-пять лет у него, у него не получалось совершить парикрама. Но потом... А вот об этом узнал, и он посвятовал этому преданному, иди с Шиамбабой. Я никого не хотел с собой брать, но этот преданный очень просил меня. Я ему объяснил, что если пойдешь со мной, нужно будет следовать строгим правилам. Он согласился, и в конце концов, в тот год он совершил эту парикраму. Он смог ее пройти. Что я хочу этим сказать, если вы по-настоящему хотите. Один человек вообще, ему было 90 лет. Он два года назад умер, тело оставил. Я жил на Говардхане. А этот человек жил на Вриндаване последние 60 лет. То есть, когда я с ним встретился, ему было 78, около 80. Когда я начал жить там, на Гавардхане, это был его, то есть я остановился в их потом он оставил Двананда Гавдья то есть ему было уже 78 лет, но он ни разу не совершал парикраму. Однажды он обратился ко мне, мне я хочу совершить парикраму. Я сказал ему, ну вам же уже 80 лет практически, почти 80 лет. В конце концов, он, он, мы начали парикраму, мы ее прошли, и я не могу передать словами его состояние, когда мы завершили эту парикраму, как он плакал, как рыдал. Итак, первое, что вы должны сделать на парикраме, это, чтобы совершить парикраму, это предаться лотосным стопам Баладжа Махараджа. Если вы не сделаете этого, вы столкнетесь с проблемами. Но если вы не можете предаться Баладжа Махараджа, как минимум вы должны предаться преданному, который является его преданным. Как минимум, вы должны предаться саду, которого послали сюда Нитиананда Баларам. Если напрямую вы не можете принять их прибежище, тогда вы достигнете успеха. Это... этому есть достоверные доказательства. Большая парикрама, и Шила Бхакти Гамбарати, Гасвай Махарадж был там, и Шила Бхакти Алба госвами Махарадж, Мадова, Гасвай Махарадж был преисполнен энтузиазмом. Если сейчас кого-то предных попросишь, какую-то ответственность взять на себя за парикраму, а даже не так, за три-четыре предных можешь поручиться, то есть взять на себя ответственность вот, за трех-четырех предных, но они, как правило, отказываются Маду, все, потому что это непросто. А почему Амадова Госвами Махарадж организовал огромнейшие праздники, так, чтобы обычные люди могли прийти, принять просад и получить милость. Он все это устраивал легко. Каждый год Бхактида Итамадова Госвами Махарадж устраивал Дхамма Парикраму. Огромную. Ставили огромные пандалы, проводили большие программы. Предные останавливались в этих пандалах, затем все собирали, разбивали новый лагерь. Я так понимаю, на трактор, трактор все загружали. Floor, и он перевозил вот эти тенты и все необходимые для.. Лагеря, вещи. Так вот, на машине все перевозили, а парикрама шла. Однажды в камьяване под открытом поле в открытом поле не было воды. В конце концов, приняли решение установить тент. Там, где был один единственный источник воды, какой-то колодец, или колонка, колодец. Нужно было ведрами вычерпывать, вычерпывать воду, доставать. Установили, разбили лагерь, установили пандал, Мадху Госвами велик, великий приготовили на тысячу лю людей. Даже Браджаваси, местные жители, местные Браджаваси из близлежащих деревень пришли принять просад. Парам Паджапат Мадагасвай Махарадж не был эгоистом. Он всегда рассчитывал просад таким образом, чтобы после того, как все примут, остался просад для Браджаваси. И даже во время навады Падхама Парикрама, когда по, на следующий день после Гора Пурнима, я сейчас не рассказываю какие-то сказки, я говорю факты так, чтобы расплавить ваши сердца, чтобы вы поняли, что, кто такой саду и что такое дхама, и как совершать парикраму. Мадо Госвами Махарадж. И у него такое правило было, что после Гора Пурнива на следующий день был праздник, фестиваль джаганат Мишри. Огромный праздник. Мадыва Гасай Махарадж созывал всех Гошей, всех молочников, которые приходили принять просад. Мадыва Гусами Махарадж делал параманию, сладкий рис. Сколько, сколько тон молока, когда преданные раздавали просад? По сладкий рис раздавали огромными количествами. Сначала кормили преданных, а потом всех остальных. А Парам Пуджипат Мадогасвай наблюдал, как, чтобы все остались довольны. Вот это поведение саду. Он вслед, внимательно следил, вот здесь еще положи, здесь, вот и дай этому. Настолько полно было его сердца любви. А некоторые, один гош, очень жадный. Были такие гоши, которые очень жадные молочники, которые приносили из дома огромные емкости и хотели с собой унести. Они им давали, они выливали в свой горшок и прятали, еще просили. Ну, то есть они деревенские люди простые. Они могли наесться до. То есть они и тут и на фестивале наедались до отказов, еще и с собой умудрялись уносить. Однажды один брамачарь очень сильно разгневался. «Ты почему? Почему ты это делаешь? Зачем ты с собой хочешь унести?» Тут ешь и все. Это увидел Мадху Госвами Махарадж. А иначе они бы подрались. И Мадху Махарадж обратился к этому брамачаря, который не давал просад вот этому Гошу, который хотел унести домой. Может быть, он матери своей старой хотел отнести, может, еще кому-то, кто не мог пойти, прийти. Мадагасвай Махарадж увидел это издалека и сразу же подошел, спросил этого гамачаря, что происходит, что случилось? Махарадж, он тут наелся еще и домой хочет унести. Мадагасвай Махарадж обратился к этому Гошу. Нет, он обратился к... А, обратился к этому Брамачари. Ты сам поел? Да, я поел. Хочешь еще? Нет. Тогда отдай а ему, то есть дай ему, сколько он хочет. Может быть, ему нужно кого-то накормить, детей, еще кого-то. И в Браджа Мандали, и в Гора Мандали такие mm -hmm. случаи, та, та, та, так, так же происходило. То есть он устраивал такие огромные фестивали. Его сердце было настолько огромно, что могло вместиться, что в его сердце мог найти прибежище весь мир. И так как я начала рассказывать в Камьяване установили пандал, тент, где был один единственный источник воды, один единственный колодец. Там не было ни электричества. Устроили какие-то фонари, зажгли один бромочарий. Вам даже сложно представить, как возможно, чтобы Брамачарь так служил. В общем, он весь день совершал парикраму, а затем ночью он обходил, ходил вокруг вот этого тента, вокруг этой, этой области, охраняя покой паломников. Потому что могли наброситься шакалы, унести детей. И вот так вот ходил вокруг, и, охранял. Однажды И тогда посреди ночи одна старая женщина, ей было около 80-82 лет, она не могла ни у кого попросить. Она никому ничего не говорила, что ей нужна вода. Она пошла сама за водой. Она старая, уже не могла толком видеть, и темно было, света не было. Она полезла в этот колодец, то есть полезла за водой, пошла за водой. Он был на некотором расстоянии от тента. Этот Брамачаря не понял, что... То есть он, наверное, не увидел ее. В колодце была веревка с привязанным ведром. То есть нужно, как, как этот процесс происходит, опускаешь вниз ведро и достаешь с водой. Эта женщина была старая, не могла толком видеть. Когда она доставала ведро и уже то есть колодец был невысоким, примерно до, наполовину ее роста, и она тянула, как-то поскользнулась, и в конце концов упала в колодец. А никто не знал об этом. И женщина уже собралась умирать в колодце, но между тем, по устройству Бхагавана, этот Брамачари тоже захотел во попить, воды наверное. Он пошел к колодцу, услышал звук, крик, что вот там вот посмотрел, увидел там эту женщину, старую женщину. Тогда все Браджаваси сбежались, помогли ей выбраться. Она должна была бы умереть там 10-15 минут еще, она бы захлебнулась там. В конце концов, ее достали и сделали искусственное дыхание. Из ее легких вышла вода, и в конце концов, она была спасена. На следующее утро Парампаджипадмадова -гасвами, Гасвами Махарайш и Бхакти Праматпури Гасвами Махараш, прежде чем начать Парикраму, то есть как парикрама шла, Прабхупат на голове нес Гаурангу Махапрабху. И также впоследствии, когда идет парикрама, впереди идет Гауранга Махапрабху. Такого, такого настроения, как поется в баджане. Мы хотим совершать парикраму под руководством Гауранги Махапрабху, поэтому было такое правило. Когда бы правхопат не совершал парикраму, всегда впереди шло божество Гауранги. Какой-нибудь преданный нес его на голове. И также было на парикраме Парампуджапат Маду Госвами Махараджа. Впереди всегда шел Гауранга, божество Гауранги. Так утром все проснулись, приняли омовение. 4.30. Я обычно выходил в 4.30, в 5. К этому времени уже все свои утренние обязанности завершал и шел. Еще до Арати в этот день Мадагасай Махарадж дал замечательную харикатху, которую я хочу, эм, хочу соединить с тем, что сказал Прохлад Махарадж. Связать. Прохлад Махарадж говорил, что в семейной жизни люди совершают самоубийство. Они лезут в слепой колодец самсары, материальной жизни. Он сравнивает материальную жизнь с колодцем, дом с колодцем привязанности, с пустым колодцем. И именно об этом Шила Бахтибхаданта Мадава, госвамимахараш, Шила Госвами Махараш, дали замечательную харикатху на эту шлоку. Они кто-то из них сказал. Один из них сказал: "Допустим, колодец сух, сухой, высох и сох. Кому он нужен? Кто туда полезет за водой?" То есть, если бы этот колодец был сухим, и эта женщина упала бы, эта предная упала бы в сухой колодец, высохший, она не смогла бы выжить. А, даже нет, не так. Никто бы ее не спас, потому что никто не полезет в сухой колодец. Никто не пойдет туда за водой. То есть высохший колодец, значит, заброшенный колодец. По удаче, тут в этом колодце была вода, поэтому брамачари полез туда за колодцем. И по счастливой случайности он увидел эту женщину там. Тем самым, сила Мадога Сайма пури мы хорошо хотели сказать, что те, кто... Живут Те, кто наход, живут семейной жизнью, но при этом не почитают гуру и ващнавов, никакой саду не приходит в их дом. Если там живет в доме живет какой-то человек, который гневается, привидя саду, ни один саду не пойдет в его дом. И такой дом подобен сохшему-высохшему колодцу. Если там возникают какие-то проблемы, кто поможет их разрешить? Если же какой-то грихастха семейный человек почитает гуру ващнавов, приглашает в свой дом, они <coughs> могут рассчитывать на помощь ващнавов. То есть если саду приходит в дом, то и проблемы решаются. Но если в дом не приходит саду, его можно сравнить лишь с высохшим колодцем, который полон проблем. Но саду никогда не пойдет в дом, где его не ждут, где его, где его не любят, где к нему негативно относятся. А вот в некоторые дома садят бульдогов, злых собак. И какой саду пойдет в такой дом? То есть даже если он не пойдет, то собака не пустит его туда. Таким образом, вот эти люди, которые садят собак злых на цепь, делают все возможное таким образом, чтобы саду не пришел в их дом. Однажды я начал писать на английском славу, описывать славу Сурья Кунды. И написал то, что я написал, могло произвести впечатление на читающих. И один преданный мне посоветовал обратиться в, по одному адресу, в Калькуте, Сказали, что там мне помогут напечатать. Я приехал туда, но этот человек очень нечестиво отнес, то есть не очень отнесся ко мне. То есть он очень неучтиво поступил со мной. То есть он как-то нагрубил или что-то подобное сделал. И я уехал, но произошло э, так, что это была какая-то. То есть вот этот человек, который нагрубил, э, построил какое-то здание. И вот в этот день, когда это все произошло, это здание обрушилось, и там умерло много людей. Сейчас я больше ну, мне, мне просто один преданный сказал, что вот этот человек поможет, а этот человек обращался со мной нехорошо. Еще один один западный Ачарья в нынешнее время захотел оск оскорбить моего Гора Махараджа. То есть я думал, то есть где-то 22 года назад произошла вот, то есть, ну, то есть оскорбил вот этот вот преданный оскорбил Шилопурига Махараджа или Махараджа. и три года назад он окончательно пал. Стало известно, что он пал. То есть Мадагасай Махарадж заключил, что если в саду, если в дом приглашают в саду, они приходят и разрешают возникающие проблемы. Но если люди закрываются от саду, не пускают их в дом, тогда люди там в этом доме просто падают, падают в ад, и никто их уже от этого не спасет. Кто, кто может нас спасти? В саду гуру Вашнавы. И таким образом эти люди лишают себя возможности помощи, чтобы Плачтамы помогли им. Итак, прежде всего, мы начнем в следующий раз с обсуждения Вриндавана, города Вриндавана, то, что вы сейчас называете непосредственно Вриндаваном, все храмы посетим, а потом, то есть, на самом деле, правило таково, что вначале нужно идти к Батешвар Махадеву, Поклониться, при, попросить разрешения совершить Парикраму. Без его разрешения никакая Парикрама не будет успешна. Потому что Бутешвар Махарадж, управляющий всей Мадхурой. Бутешвар Махадев управляет всей Мадхурой. Без его разрешения без разрешения Бутешвар Бабы Парикрама успешная не будет. Анчакал подушил,